Ну, вот, давай, вот, ну, вот, вот так вот. А-а-а. Привет, меня зовут Саша, и вы на канале «Что есть?». И сегодня мы, наконец-то, добрались до вкусных сушей, и находимся мы в Невском районе города Санкт-Петербурга, а не в они а в других районах Санкт-Петербурга, и доставляет нам, э, так сказать, южный филиал вкусных сушей. И я надеюсь, что южный филиал готовит не хуже северного, потому что северный филиал привозит, ну, реально хорошо. И Олег Обломов на своем канале это показал, по-моему, раз 5, наверное. Заказали мы, по-моему, четыре позиции всего. Мы сегодня не планировали ничего снимать, мы хотели сегодня просто покушать. Из холодных позиций у нас только вот такая вот филька. Филька в размерах, ну, вот просто я вот... на я, я уже осознаю, что это вкусные суши, но они почему-то не настолько большие, которые были вот почему-то в северном районе. Не знаю, как это и чем объяснить, взвесим все, потом покажем, сравним, может быть, где-нибудь однажды. Но переходим к горячим блюдам, которых здесь реально дохрена. Ну, по моим меркам, потому что я кушаю сам не очень много. Вот, и всего, собственно, три позиции, которые, блин, ребят, ну, опять они... Что за фигня? Мне же так сложно просто взять маркер и подписать, где черт вообще. Треть, четверть пачки салфеток есть. Все. Общая сумма заказ 1555 рублей. Сдача суп. 2445. Ты что, 150 рублей на что ли оставил? у нас нет пирометра. Мы не будем измерять температуру. И, блин, оно горячее. Оно прям реально горячее. То есть, ребята обещали привезти за час 20, привезли за час. И это более чем хорошо. Крем, суп, из лосося И стоило он нам. 200 рублей, в принципе, ничего не меняется. 200 рублей, по-моему, раньше так и стоил. Или 190 он стоил. Ноль. Ну, прям в таре так вот бросим его сюда. 485 рубасов. Вот эта хи-рабора стояла, значит, сверху вот этого всего, горячего, в термосумке, но проложена салфеточками, поэтому Филька, в принципе, холодная. Это я дебил, да? Сливочный суп с лососем. Стою тут жду крем-супа. А, сливочный суп с лососем ну, ну что мы еще ожидали а знать почему сливочный потому что в нем есть сливочное масло этот нарочитый вкус сливочного масла у меня прям уже вот бесит Мне кажется, вы сегодня будете просто смотреть, как я ем, потому что, во-первых, я голодный, во-вторых, здесь маловато соли, здесь нет никаких специй, это же сливочный суп с лососем, да? Не знаю, может быть, они вот эту вот траву обжаривают на сливочном масле, а потом просто заливают сюда молока со сливочным маслом, потому что я не могу избавиться от этого вкуса сливочного масла, господи, мне его на работе хватает. И мы снова открываем какое-то нечто, которое не подписано. Но я искренне надеюсь, что это... Я ни на что не надеюсь. На самом деле. Вот таким чудесным образом у нас в кадре появляется пакетик со снадобьями всякими. Ну, то бишь имбирь, васаби, там соевый соус. Э -э, ролл не остыл. Пока мы даже очень долго звездели, он не остыл. Э -э, 345 грамм. 345 грамм. Это ролл пиканта. За 310 рублей мы получаем 345 грамм. Ну, давай. Вот не, не знаю. По-моему... Вот я сейчас достаю ролл, да? Вот я его достаю. Кладу. Ну, вот просто, чтобы показать. Я не могу его взять, блин, палочками. Ты смотри, что происходит. Понимаешь? Почему в южном филиале, не, в смысле, в северном филиале нет такого? Вот, блин, серьезно? О, хорошо. Вот это хорошо. Ну это как бздец, как переваренный рис. Следующий, я не знаю, что это. Опять же, оно не подписано. Но будем надеяться, что это уже... Да, это не ролл. Это либо миди, либо гребешки. Вот давай я сейчас сразу второй вскрою, потому что мы заказали две позиции. миди соусом ВС и гребешки соусом ВС. Я так понял, гребешки это какая-то новая позиция, потому что когда мы еще жили там тогда, еще давно и неправда, и заказывали северного филиала, там гребешков не было. И тут вдруг, э, на тебе, пожалуйста, здравствуйте, мы вам привезем. И, собственно, попробуем, попробуем попробовать это все. 234 грамма. Первая коробочка. 262. Вторая коробочка. И вот эта вторая коробка. 262. Мне кажется, вот это как раз есть мидии. Мидии все-таки чуть подешевле, чем гребешок. Хотя хрен знает, откуда они его берут и какой. Вот возьму прямо такие вот. Прям почти серединочка. Угу. Это есть мидии и вкусные суши? Это есть... Я не могу это просто взять и оставить. Да? А. М -м -м. Каждый раз, когда мы делаем заказ с вкусных сушей, мы обязательно заказываем себе мидии ВС. Чаще всего спайси, острый соус. Но нам он просто надоел, поэтому мы заказали обыкновенные. И они божественные. Вот, блин, я не знаю, как они это делают. Это... Огромная, огромная просто чашка, вот эта вот мидия, киви. Там внутри огромная сама вот тушка мидии, она залита бесподобным соусом. Если я сейчас съем хотя бы еще одну, я уже не остановлюсь, поэтому давайте попробуем гребешков. Я надеюсь, что это гребешки. Очень весистая штука. Может, благодаря соусу, конечно. О, это очень странно. Вот достану одну штучку. Я просто покажу гребешок, который скрывается вот под этой сверной шапкой. Заценили масштаб. Вот это гребешок. Это кусок. Я так понял, свежего гребешка, он очень нежный, очень такой прямо обволакивающий, тающий, но так такого вкуса гребешка там уже нет, То бишь, как только гребешок, ну, подвергаешь температурам, бла-бла-бла, короче, вкуса нет. Вкус такой слегка, слегка, слегка, слегка морепродуктов. И, блин, это... Ну, ну, это вкусно. Особенно если учесть, гребешок с соусом вкусный суши стоил нам 360 рублей. А мидии стоили ровно 300. И, блин, у ребят все подорожало. По-моему, раньше мы это покупали за 250 или за 270, но... Стоит ли это 360 рублей? Да, это стоит 360 рублей, потому что, блин, это гребешок. Это большой кусок гребешка. Который. Давай покажу мидии. Собственно, мидии у вкусных сушей, мне кажется, видели уже все. Вот так вот издалека покажу. Вот, вот одна штучка. Вот она. Вот. Да, а вот. А вот рядом вторая лежит. Ага. Они всегда кладут две мидии в одну раковину. То есть, ребята, на мидии не скупятся. Я отдаваю 300 рублей за 5 штучек. Нет, я не скажу, что это не вкусно. Блин, это вкусно. Это какой миди за 300 рублей 5 штук, которыми ты обожрешься, просто единственной порцией, которая у тебя будет. Ну давай уже попробуем с тобой вот этот... роль. Роль, волшебный палец. Другой волшебный палец. Роль. Роль 319... Ну давай. 319 грамм. Да, 319 грамм мы получаем вот такое. Вот такое. Значит, я вот сейчас вот его. Ну, просто вот выкину его, да, вот сюда вот. Собственно, на досочку. Видно здесь сколько сыра. То есть вот, вот, вот палочка, да, вот. То есть видно просто объем, какой он здесь. Но что опять с рисом, а? Ну давай попробуем. Может он просто разваливается, потому что он такой здоровый, потому что внутри. А? Короче, это очень большие роллы. Ну, относительно своей стоимости, конечно, 335 рублей. За 335 рублей вот просто вот такое вот здоровенное нечто. С рисом, сваренным, как рисовая каша. Он переварен. Ребята не стараются. Рыба, рыба, да блин, здоровенный кусок рыбы. Он не, не, самый, не лазером нарезан, нет, здоровый, охеренный кусок рыбы. Рыба со вкусом рыбы, причем нормальная. Но рис. Рис переварен в труху вообще, ребята. Ну, южный филиал не старается вообще. Вкусно? Да, вкусно. Рекомендуем? Да, рекомендуем. Сливочный суп не надо. Не надо, это не, это не сливочный суп, это суп с молоком, сливочным маслом, но большими кусками лосося. Большими кусками лосося, вкусными, не соленый. Вот, за 200 рублей причем еще. Огромное спасибо выражаю северному филиалу вкусных сушей за то, что они на протяжении практически 4 лет меня лично кормили. Это было очень вкусно, очень недорого, сейчас цены поднялись. Южный, работайте, старайтесь, но если выяснится, что вывозите из одного филиала... Блин, ребята, это очень плохо. Северный филиал все равно для меня останется 10 из 10, прям 10 из 10, это 8, прям вот 8, не дотянули. Ну, скатились ли? Хрен его знает. Однажды попробуем добраться все-таки до туда, до района Черной Решки и попробовать там. Надеюсь, ребята не подведут, а с вами был Саша. Обязательно подпишитесь на этот канал, если вы уже досмотрели до конца. Поставьте лайк, если вам понравилось это видео и пока, увидимся в следующем обзоре.